Настоящие христиане каждый день стоят в вере. Поддельные христиане, у них все хорошо, у них нет никаких проблем, они заняты собой. Настоящий христианин, он жив, и поэтому у него каждый день борьба с дьяволом, с грехом, который предлагает дьявол, и с этим миром который тоже предлагает тебе дьявол. У поддельных христиан, у них нет с этим проблем. Они мертвые духовно. Они заодно с дьяволом. Поэтому дьявол их не атакует через это все. Дьявол уже купил их души за те прелести, которые они любят в этом мире. Поэтому они говорят, придите в нашу церковь, и у вас жизнь наладится, потому что у них там нет борьбы, они не стоят в вере, они не живут верой, они живут видимым. Они гоняются за этим миром, они устраиваются поудобнее на этой земле, и дьявол им в этом помогает. Мой милый друг, когда ты станешь на узкую дорогу, когда ты будешь идти узким путем, Дьявол не прекратит тебя атаковать. Каждый день он будет атаковать тебя. Каждый день он будет злиться на тебя, и он захочет сбить тебя с этого пути. Он будет стягивать тебя с этого пути. Но, мой милый друг, христианин, потому и христианин, потому что он побеждает дьявола, он побеждает грех, и он побеждает этот мир. Поэтому Иисус сказал, что побеждающий наследует все. Ты должен побеждать, мой милый друг, в испытаниях. Ты должен побеждать в искушениях. Ты должен побеждать дьявола. Ты должен победить этот мир. Потому что тот, кто в нас, он намного сильнее того, кто в мире. Потому что то, что побеждает этот мир, это вера наша. Мой милый друг. Ты должен каждый день стоять в вере. Ты должен каждый день побеждать дьявола. Как бы он ни пытался тебя сбить с пути. Как бы он ни пытался тебя атаковать, мой милый друг, ты должен побеждать его. И Господь дал тебе силу, чтобы побеждать дьявола, силу возлюбившего нас, Иисуса Христа, мы побеждаем все. Если же ты не атакуем дьяволом, тебе нужно задуматься, не на опасном ли ты пути. Потому что если дьявол не атакует тебя, значит ты с ним заодно